Всем привет, кисы и коты! Добро пожаловать на мой канал! Это видео называется «Попробуй, не залипни челлендж». Да, я так разговариваю, теперь извините. Перед тем, как мы начнем, как всегда, у меня для вас отчет удачи. Все те, кто поставит лайки за 3 секунды, вам будет вести всю неделю. Итак, считаем. 3, 2, 1, 0. Все те, кто поставил лайки, удача отправляется к вам. Ну, мы начинаем. Попробуй, не залипни челлендж. Погнали! О, я знаю, видела такого одного ниндзю. Тоже с зонтом баловался, баловался, он у него сломался. Ммм, сахарная вода тает, как рука от кислоты. А, соляной, а-а. Как так ровно? Как так ровно? Как так круто? тан тантаран тан -тан Тан-тан-таран. Мороженое длинное. Такое. Пипец, оно длинное Я залипла. Сейчас реально такая потеряла до речи. Пипец. Десятером лизать не перелезать. Отлично. Это что? Похоже на Нори. Но это какая-то штука на клейколенте, у которой разрезают клей, и она отклеивается. Почему это так прикольно? Это же залипательное видео. Не залипни челлендж. Тут все такое. Такое вот именно все. Та -та -та. Чувак, чувачок, только не падай на бачок. Опа! Это он крут. Куда? В мусорку? Прощай, мяч. Они уезжают, и он еще один запиндорил им туда, зафутболил. Они такие, эй, это наша машина, и мы можем только в нее что-то кидать. Короче, берем цемент и разглаживаем его. Как бы так целлюлит разгладить палочкой? Вот так. Такая гладкая вся. Ну, хотя гладкая, конечно, но просто было прикольно разглаживать целлюлит просто. Я хочу, чтобы все было просто, что связано с красотой. М -м -м. это похоже на собаку, которую я себе хочу, на... как его... шпиц, да, шпиц, это беленький-беленький шпиц, беленький вкусненький шпиц, вкусный белый шпиц, губку отожмем, она отжалась, и получилось О -о -о очень много пены, и это круто, да. Тан-тан-тан, такой маленький, маленький, маленький лайм, а это яблоко, Папа -папа -папа -папа -папа, как косичка. Если у тебя вот нет такого трафарета, мне кажется, невозможно сделать ровно, но тут возможно. Я бы, а это так офигенно, вот, блин, ну это же творчество, чистое творчество, ты художник, просто рисушки-то елки желтые, ну и ладно, зато залипательно, до ужаса. Так, сейчас что-то будет. Что? Пам. Пам. Он нас дразнит. Он нам, нас дразнит, типа я могу это делать с закрытыми глазами. Что? Пам. Спиннер. Ой, забыла, что у нас спиннеры были у всех раньше. Тан. Ну, что ты такой? Теперь закрывай. Он дразнит. вот дразнит. дразнит нас маской. Что, типа я могу и так, и так могу. Вот так. о Мы отжали мою желтую стену. Точнее, нет, она была белая. Отжали вот столько краски и покрасили мою желтую стену. Именно так. Что у нас там? Дираем плиточку. -а -а -а, покрасили окно. О, давайте удалим вот эти вот черные точки. Прикол, что... В смысле? Что? Так быстро. Да ну нафиг. Замазали-то на ком наверняка. Чую, я чую тут подвох э, азиатский, азиатский подвох. Пам! Е! Командная работа. Что она делает? А закинул как-то моряк не вот в море и поймал отбросы, которые оставляют люди после шашлыков. Пивные бутылки, пакеты и все остальное не делают так. Пам! Это шоу пухликов! Я люблю такое пам пам парам. Ждем этого танц. Как такое может быть? Как? Как такое может быть? Джинг. Фу, как это прикольно! Это макароны. Это сыр. Это тесто. Это макароны. Вот так делаются макароны. И вот так каждая макароненька. Да не может такого быть. Да не может и быть такого. Вот это вы забили, пацаны. Я вообще ни одного шара не могу забить. Смотрите, смотрите, уничтожительная вот такая вот пила, которая просто раз... Пепел превращает все. Давай! А Закинул такое. Это был я? Это что, Обама? Это Обама? Или мне кажется? Похоже. Это же он? Нет, не он. Короче. Это не он? Нет, это не он. Я думал, это Обама. Ну ладно, не Обама, так и не Обама. Оп, оп, оп. Мне кажется, я бы жила в ее дворе, я бы приходила посмотреть на это представление по-любому. Бам! Ха -ха! Как она так это делает? Волна терракотовая. Посмотрите, какую красоту создает природа. Природа. Это самое красивое, что есть на природе. Что? Забейте. Блин, ну красиво же! Это, это красоты я так. А, ну все, наливаем шампунь и едем в путешествие. Маленькие баночки всегда нам нужны, чем тащить с собой полноразмерный продукт. Все верно, все правильно. Да ну, посмотрите, сколько надо всего, чтобы залить пол. Вот это да, вот заценили его кроссовки, они на таких шипах, чтобы, короче, не прилипать. Нифига себе, как это распределить материал так ровно, чтобы он за. Просто так не пропало, не вздулся горкой. А -а -а, это как будто натягивают такую, знаете, тюль. Блин, это так круто. Как еще даже они не заклеивают плинтусы и все это так. Да, вот это вот я так рисую круг. Хотите еще могу что-нибудь вам нарисовать? Вот такой учитель. Я хожу, рисую круги и все просто в шоке. Фига, у них учителя, да? Нормально, нет? Наших учителей видели? А-а-а, они в шоке вообще все. У -у -у, да! О, я сейчас челюсть не зажала от моего ора. Идеальное сочетание. Это конструктор для Pinocchio. Сейчас он сделает уголовое мороженое. Какой парень? Он, кажется, это не тот заключенный, который стал супермоделью. Ну, блин, лицо красивое. Да. Yeah! Е! Обнимайте, обнимайте, обнимайте, обнимайте. Вот это у нас новый месси. Так, что у нас может, это мадам? Это она телефоном дальше сыграла. Ну вообще... Бах! Это телефон? И другая кинула телефон, а та его на ногу просто поймала. Да вы что творите, девочки? Вот это вам, девочки? Вот это да. Ой, я поражена, я поражена талантом. Я поражена, впечатлена. Что это? Электричество сейчас будет. Что это за... Ой, что это они делают? Ой-ой. Тяф. Ой, а? Тяф. Тяф. Еще, еще, еще чуть-чуть, зубами хочет Он хоть какой-нибудь целеустремленный желаем такой же целеустремленный Смотри, смотри, смотри, не долетел Не долетел мой сладкий Ну лапкой хоть заденет он Пипец, он в полете переворачивает, чтобы лапкой хотя бы Смотрите, почему такие они животные а -а -а. Миллиметраж Это называется миллиметраж Так имеют только женщины Что бы там не говорили мужики про нас Кто а? там? Ой! Это максимальное увеличение. А, ты можешь рассмотреть каждое волокно. Блин, да да, да вы шо? Да вы шо! Такое! А кожу бы рассмотреть, и волосы. Блин, мне кажется, мне бы такой аппарат я бы своими днями сидела, развлекалась. Хотела сказать, что это морковь, но нет, это какая-то деталь интерьера. У меня что-то с голосом. А. Я слишком много говорю. Слишком много говорю, голос садится. А потом я не говорю неделю. А. Вот. Так, мы вы! Как будто мороженое. Ягодное. Или йогурт. Ягодный. Почему не остается ничего на руках? Это очень хорошее вещество. А вот осталось. А -а -а! Куда? А -а -а -а. Вот такое у нас сегодня было видео, ребята. Я надеюсь, оно вам понравилось и вы конкретно залипли. Если это так, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Я вас люблю. Целую. Пока.